Всем привет, короткая новость Верность ТВ Мы хотим с вами поделиться нашей маленькой радостью Как вы все знаете у нас здесь есть голуби-инвалиды которые сами в природе в принципе жить не могут Вот один голубок, вы видите вот здесь пару внизу да, и вот один голубок, он у нас сверху но Он может небольшие перелеты делать но далеко летать он не может Вот так перелетает, потому что все-таки травмирован Вот этот вот это у нас это у нас папаша без одного крыла и мама они по очереди сидят на гнезде эти ребята докурлыкались что у них в принципе появились два вот таких вот маленьких яичка так что у нас в ближайшее время я думаю ближе к весне не знаю сколько голуби по времени высиживают появится еще два голубенка ну вот такие вот новости, то есть как его сказать опять любовь без неба, короче говоря Кто, никто не думал, они ну что мы им, мы же их не простерилизуем правильно, ну как-то они договорились, теперь у нас голубиное хозяйство пошло, ну не знаю еще, высидеть надо вот они по паре, вот так вот по очереди э, встают и греют высиживают, в общем скоро нас ожидает Интересное событие, так что в ближайшее время, я думаю, мы вам покажем, что у них там получилось. А вдруг породистые какие-нибудь. Ну все, всем пока.